<laughs> mm -hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> they see me rolling they hate troling Tryna kiss me right and dirty tryna kiss me ratin' right dirty, tryna kiss me, right and dirty, me right and di Look at my horse, my horse is amazing, give it a lick. Stroke of its pain, it turns into Тут кнопочку трону, откроет сердца. Видишь, как удобно? У меня нет сердца. да. <laughs> Huh? Oh! I didn't know it was that easy. <laughs> Stop that! Wow! Ah! Sancho Bob! Вы думаете о очекатило жаль конечно этого добряка я вашу в кого не хожу жопа болит что такое короткая юбка цель сейчас расскажу цель короткой юбки показать ноги поэтому завез в Россию картофель. Петр первый. Петр первый. Петр первый. Петр первый. Петр. Петр. Первый. Петр. Фёдор Михайлович. Фрёва. Ну как водичка. Дым